Добрый вечер, дорогие друзья! Мне вот сказали, что сегодня по техническим причинам у нас будет гореть свет в зале. А я говорю, это не технические причины. День Победы — это светлый праздник. Поэтому он правильно горит. По уже какой-то такой сложившейся традиции, 8 мая именно мы здесь собираемся, потому что много очень знакомых лиц и очень близких мне. Девятого это сделать сложнее, потому что нам все равно хочется очень поздравить с этим великим праздником. Годы идут, все равно мы как-то все воюем и воюем. До сих пор воюем на той войне, на других войнах. Вот на памятнике великому адмиралу Макарову написаны такие очень глубокие слова. «Помни войну». Фразу, у которой наверняка как-то много значений И еще больше смысла Помни войну Мы помним Сквозь время мы годы воюем Отцов и дедов повторяем Мы снова высоты штурмуем И словно в заправду стреляем Хоть войны по книжкам узнали, Отчаянно все же рискуем, Пластмасса в руках вместо стали. Мы снова воюем, воюем, воюем, воюем. И пусть не война, а всего лишь войнушка, И пусть автоматы, всего лишь игрушки, Все как на войне, мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина Пройдя всех дворов поворота Мы сами взрывались на минах Вот так и водили мы роты Мы вместо погибших стреляем Когда отступаем горюем А пусть игры все это мы знаем Но снова воюем, воюем, воюем, воюем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 Войну сын не видел в помине. Малыш, впереди 10 классов, А просит уже в магазине купить автоматы из пластмассы. И пусть не война, а всего лишь войнушка, И пусть автоматы всего лишь игрушки, Вся как на войне мы врага атакуем, Мы снова и снова воюем, воюем! Воюем! Спасибо. Песня очень старая. Я помню, что я написал ее на 45-летие победы. Еще у меня сын был совсем маленький. И дети наши играли в другие игры. Сегодня играют они уже в компьютере. И тем не менее, все равно это игры связаны с той войной. Замечательную там, ну, рекламу, что ли, сделаю ИЛ-2 там или танки эти, где. Ну, то есть, наверное, это уже на каком-то генетическом уровне. Вот. Следующую песню я тоже давно написал, ей 25 лет, а когда писал в 93-м, думал, что на раз. Как говорят, есть такой термин «датская песенка», когда происходит какое-то событие, и на это событие пишется песня, и в общем, ну скажем так, через определенное, достаточно короткое время его забывают. Написано было тогда, когда в Кракове убрали памятник маршалу Коневу. Благодаря которому город остался тем красавцем, который он есть, исторической ценностью. Буквально там, с небольшой разницей, помню, в Праге танк покрасили розовой краской, которая освобождала 8 мая этот замечательный город опять же. К сожалению, годы идут, а мы видим одно и то же, то же самое. Буквально неделю назад, вот такой классный случай, российские туристы в Вене, предотвратили раскраску, опять же, памятника воинам освободителям То есть вот наши там сидели, увидели, что вот какие-то подозрительные люди идут к памятнику. Их просто вот там они, ну, можно сказать, повязали, сдали полиции и обратились в пос... не в посольство, а ну, властям Австрии, что ну, что у вас здесь происходит, поставьте там пост. Монолог солдата из братской могилы. Вот почти что весь лежит В смертельных ранах Здесь братская могила Здесь вечно отдыхаем Земля нас всех сплотила Мы годы вспоминаем Как прямо На запад шли упрямо Не дождались нас мамы И я найти не смог Увидеть свое небо, услышать запах хлеба, вернуться на восток. А люди там над нами ломают монументы и по венкам ногами. Растоптаны все ленты, тот там что этот город Освобождал когда-то, и что стоял здесь гордо Уже пропал худо то Ветер, ты знаешь, все на свете За что же люди эти теперь так злые на нас Нас полегло здесь сколько В земле чужой, да только Все позабылось в раз Но все нас переносят Весь взвод за город прямо Потом их дети спросят Что было в этих ямах Здесь были те ребята Которых не дождались Которые когда-то за их народ сражались Пули Косили нас и гнули, Но все ж мы не свернули Врагу пришлось бежать Ждали Тогда нас здесь так ждали за них мы жизнь отдали, Остались здесь лежать. Случилось, что на свете Вновь прах нож засыпают Меня на землях этих Второй раз убивают. Мы коли здесь не гости, Нас гибнуть не просили, Не трожьте наши хвости, Верните их в Россию. Где-то Пусть годы ждут нас где-то Прошло хоть много лет, но Нас помнят и теперь В небо увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь Увидеть свое небо Услышать запах хлеба Открыть родную дверь же уже были на моих концертах именно 8 мая, э, знают, наверное, какой-то определенный набор этих песен. Я себе позволяю именно в этот день попеть э, некоторые вещи, которые не мои, но они общенародно известные. Э, это, ну, я даже сказал бы не замечательные, а великие песни. Я их в течение концерта буду, опять же скажу, позв позволять себе спеть. Ну, практика показывает, что даже и подпевают, поэтому можно не стесняться. Хотя это, наверное, все-таки не самые такие зажигательные вещи. Но, тем не менее, я думаю, мы с удовольствием их вспомним. Эх, дороги, чужая земля. Родного Мой Ждет И бескрайними путями Степями Полями Все глядя за всем за нами Родные глаза Эх Дороги Пыль Да туман Тревоке достигной да бурем, снег, ли, ветер. Вот в Минске буквально, ну точно не скажу дату, но пару недель назад в аэропорту Минск-1, а, Минск-2, сел на заправку, такой самолет, просто уникальный, нет, это был не Су-57, это был легендарный Ил-2, настоящий. Следующая у него посадка была запланирована в Польше, Самолет пилотировал замечательный летчик-испытатель, он же директор сигня Владимир Евгеньевич Барсук. Так, да, правильно. Звучит символично, он летел в Берлин. А мы у себя в Беларуси однозначно говорили на Берлин. Что, согласитесь, весьма меняет смысл. Вот. Ну и песня, в общем-то, посвященная этому самолету и не только ему. Вы слетела к облакам, зеленая ракета, и значит нам штурмовикам опять работать где-то. Три года, ада за спиной мы все друзей теряем. Нас ждет опять смертельный бой. Нас ждет опять смертельный бой. Сомнения прочь, взлетаем. Забыла небо то, что есть, цвет голубой на свете, наверное, нами движет месть. Мы душим годов этих, горит родная Беларусь, мороз идет по коже. Я верю в то, что я вернусь, я верю в то, что я вернусь. Стрелок мой верит тоже. Небо! Забудешь, ты все-таки нашим осталось. Мы все как один, мы дожить до победы мечтали Небо, мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время досталось Сжимая рвал стиснув зубы Мы в бой улетали под плоскостями дымыча, колонна танков прет, фашисты вратцы кричат, Эх и Шварц, это Веки глубоко я вхожу, смертям двум не бывать. Я вам сейчас всем покажу, я вам сейчас всем покажу. Так хую, вашу мать, горит земля под вот это. И мессеры носили под черный хвост сошел худой Я видно на прицеле И мой стрелок навек помолк, И боль мне сердце давит Сегодня вечером наш полк В столовой вечером наш полк Хлеб с водкой нам поставит Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась мы все как один, мы дожить до победы мечтали. Не было, мы шли сквозь огонь, нам тяжелое время досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бой улетали. Летят метра возле гоню уже в кабине мне прыгать смысла просто нет нет мыслей в помине за здорово живешь в бою мне погибать негоже и жизнь короткую свою и жизнь короткую свою продам я по дороже мое возле опеке от мне не вернуться Без бомб не нынче на лихе. Мне хочется не промахнуться Штурвал бы только удержать Теперь молились гады Еще успел я прокричать Ребята, лихо упоминать Наш экипаж не надо Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить Мечтали. Небо! Мы шли сквозь огонь, нам тяжелое бремя досталось. Сжимая штурвал, стиснув зубы, мы в бою летали. В свое время эта песня была написана э, к 50-летию первой гвардейской штурмовой авиадивизии. Она 5 орденов дважды ордена Ленина, краснознамен Радинов Суворова, Кутузова, э, сформирована была под Сталинградом в 1942 году. И мне довелось, вот лейтенантом придя такой гарнизон Лида в Гродинской области. Вот, э, она тогда там дислоцировалась. Но в то время была Бадовская дивизия на су 24 а, Потом, когда уже. К сожалению, вся эта страна наша развалилась, дивизия была выведена на юг туда и работала уже на Чечне как именно штурмовая дивизия, потом смешанная осталась, сейчас она существует, такое прославленное соединение. К сожалению, недавно узнал, что наверное, вот последний, последний летчик у нас в Беларуси, который из этой дивизии еще был живой, я у него брал интервью, наверное, лет 7 назад, ему уже тогда было за 90. Полный кавалер Ордена Славы, э -э, такой капитан Шатила, но ну, сейчас его уже капитаном сложно назвать. Сегодня просто на всякий случай позвонил одному такому хорошему репортеру, говорю, он живой там, уже, уже. Вот. Хотя, конечно, это были самые такие самолеты, на которых были самые большие потери. А, я все вот что-то подумал, да, юбилей был 50 лет. У нас вот 12 мая в Кубинке, Будет отмечаться юбилей, который уже состоялся, был 23 марта, если мне не изменяет память, 80 лет э, гвардейскому 237-му Центру показа авиационной техники имени маршала авиации Ивана Никитича Кожедупа. Это я к тому, ну, во-первых, что приезжайте обязательно, это будет уникальное зрелище. Я точно расписание не знаю, но если к 10, то это будет правильно, не позже. Там будет в начале концерт, я, я там участвую. Вот. Но там будет пилотаж русских, видите, здесь трижей. Беркуты впервые за долгие годы, э -э, пролетев над Красной площадью, не полетят к себе в родной Торжок, а вернутся на Кубинку, чтобы именно 12-го тоже там участвовать в этом авиашоу. Э -э, поэтому всем добро пожаловать на Кубинку. А песня, которую спой, была написана тоже на юбилей, только на летие, ровно 10 лет назад. Мы землю оттолкнем. И небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово, пусть метел нам кучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи Изнанка туч всегда светла снаружи Нас небо солнцем как родных встречает Вот жалко, что ошибок не прощает Влюбленность в небо ты, земля, прости нам Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом ведь сросся каждый сушкой или мигом и крах нас. Наверно с керосином нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах и дверь сиротчерк, Там мирный ГВФ сквозь дни и ночи Несет людей в Анталию и Сочи, А мы как в школе тренируем почерк, Выводим в небе тексты сочинений, Фигуры пишем, а точнее вашим. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений.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 ведь было время, крылья нам вязали, Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле вычерчивое строим, Местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится, мы знаем. Мы видим, как дворцы и замки строят, нам не придется жить в таких хромах, Но честь свою мы в грязи не уронили, Пусть те, кто снизу свой кусок схватили, Зато у нас есть небо, мы здесь дома, Не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо ты земля, прости нам.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 Спасибо. Мне всегда жалко, что я э, не могу пригласить сюда 8 мая, 8 мая вот этих ребят, которые завтра полетят э, на парад, пройдут над Кремлем своей девяткой. Это уникальное зрелище, уникальная задача. Потому что мы ну, сейчас, э, я не сомневаюсь, они многие уже просто легли спать. Потому что это ранний подъем э, и ну, это тяжелая работа, скажем так. Но у нас, если не знаю, Олег Лазарев здесь? А, он вижу, да. Это человек, который летал в пилотажной группе стрижи в очень таком серьезном составе в свое время, один из немногих стрижей, который воевал в Афганистане, орден Красной Звезды. Олег, спасибо большое, что пришел. И опять из любимых песен. Иван Иванович, Штурман был Иван Степанович, стрелок радист Иван Фомич, техник был Иван Ильич, Держит курс Иван Иванович, Держит связь, Иван Степанович, Бой ведет Иван Фомич, В земленке спит Иван Ильич. Пьет коньяк, ну Иван Иванович, Пьет вино Иван Степанович, Ватку пьет Иван Фомич, чинит борт Иван Ильич, Лячик был Иван Иванович, Штурман был Иван Степанович, Стрелок радист Иван Фомич, Зертником Иван Ильич. Замечательный фильм кроника пикирующего бомбардировщика» с этими вот песнями, которые как-то вот остались. Хотя э, многие почему-то, когда вот их поешь, это откуда? Ну, это уже, наверное, поколения другие. Поколения действительно меняются. Я... Ну, не то, что все, многие, конечно, там... Сидим там в Фейсбуке, в Одноклассниках, посты какие-то размещаем. Я традиционно, опять же, перед 9 мая выкладываю фотографии наградного листа на своего деда, которого я никогда не видел. И вот своему сыну, когда он рос, я ему говорю, у тебя дедушка есть, а у меня нет. и Потому что у меня его нет, вот и есть. Дед погиб на Курской дуге 9 августа 1943 года. Отец мало чего о нем рассказывал, ну практически, практически ничего не рассказывал, какие-то такие штрихи, потому что когда дед ушел на фронт, а ушел он 23 июня 1941 года, я скажу, конечно, вот прошагав э, больше двух лет по войне, это очень, ну, в самые самые тяжелые годы, ну конечно его очень плохо помнит. там есть одна фотография, они вдвоем, вот сейчас уже и, и батя ушел тоже. Вот Он пошел по этим стопам, тоже стал военным. Потом я стал военным. Вот, ну, вот такая песня. Батя, здравствуй. Не верится ей Богу, Овернулся я назад в родимый дом. Батя, здравствуй. Устал я за дорогу, И не спрашивай, пока что не о чем. Батя, здравствуй. Был долгим год, как на войне три за один, Но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй! Весь год сказать хотелось мне обнять тебя, фразы все, потом За старым с мы столом покрепче что-нибудь нальем Батя, От тебя я так отвык. И стопка водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Но как дела, дожив да пока, и не болят еще бока, иду, как прежде, прямо на пролом. А жизнь стремительно бежит, и как цыганка выражит. Но оглянусь, пожилых я потом, проблемы есть, когда их нет.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 И стопка водки заберет весь мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Батя, здравствуй. Когда свое клешнего берут, Это ты еще чуть-чуть напостарел. Батя, здравствуй. И пусть календари не врут твой взгляд горит все так же, как горел. Батя, здравствуй. Я на его не во сне увидеть, поскорее тебя хотел. Батя, здравствуй. Я дома, а не на войне. Я год спустя, но все же прилетел. За старым сидим мы столом, покрепче что-нибудь нальем, ах от тебя я так отвык.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 Не унывать и честно жить, как с мамой научили вы меня, И велок не хапалось, небес, и в грязь пока еще не блеск. Живу, как все, деньгами не звенят. За старым сядем мы столом покрепче что-нибудь налево хватит, От тебя я так отвык, И стоп водки заберет, весь мир вокруг перевернет, развяжет. Мой завязанный язык Счастливо, батя Так не хочу изжать И не разжать Пожатие руки Счастливо, батя Ты молодцом и так держать Вот только батя Маму береги Счастливо, батя Не сильно верю я судьбе Но верю Я вернусь в родимый дом счастливый батя я об потом скажу тебе и обниму, а фразы все — потом. Спасибо. Когда думаю вот о сегодняшнем концерте, все равно я не буду врать, что я не готовлюсь, но я не сильно себе планирую какую-то программу, но думаю о том, как ее привязать, событию, скажем так, и, и ну вот не может просто петь песенки какие-то. Я уже вот э, спел там про про вот, ту дивизию первого гвардейскую, которая воевала 237 наш этот гвардейский центр опять же это прославленнейший полк, который в Великой Отечественной войне сбивал там немцев столько, что мама дорогая. И вот думаю, жалею вертолетчиках-то как их-то привязать к Великой Отечественной войне. Армейская авиация, вот, кстати, в этом году отмечает свое 70-летие, то есть как род военно-воздушных сил возникла уже после войны. А потом вдруг вспомнил, как говорится, хлопнул себя по лбу. 55-й отдельный вертолетный полк. Сергей Викторович. Юбилей моего отвечали в прошлом году, 75 лет, потому что полк возник как штурмовой авиаполк. И работал тоже на Ил-2, а потом уже стал он вертолетным. Ну, то есть, ну вот, я себе могу это позволить. Это действительно связь э, с войной. Воинская часть крайне прославлена э, и теми э, подвигами, и теми, которые уже случились в наше время. Поэтому все-таки песня вот такая.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 Про которую пою Ласточку фединистую мою Подтвердят нам трассер и расчет Не ошибся летчик-оператор Винчон, как в фильме Терминатор Все, что снизу, убирает в лед Наш предмет он тем не нашим шлет Скажет, кто не страшно, мол, вранье нас пугают снизу пулей турой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем Под вам у нее, душу винтокрылую свою, вместе с нами ты не погубила. Позвал же кто-то крокодила, что выручает нас в бою, Ласточку в пятнистую мою. За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень не из робких, А положился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет Бартовому общий наш зачет Надпись что опасно у хвоста Даже дуракам ее смысл ясен Начая я действительно опасен Горный край меня уже достал К черту живописные места все годы, что вместе с ней в строю красотой меня с ума схватила, что за дурень кличет крокодилом. То, что вместе с нами на краю ласточка пенистую мою. да.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 Не стою мою. Ура! Ура! Ура! Спасибо. Ну, уходя от вертоленные темы. Светило ярко солнышко в зените, Убитый кращь, обломками молчал.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 Носился по Москве и по пути, за час устроив несколько аварий, Пытался от гаишника уйти. А мы пытались летчика найти. Нам вроде как везет, но так не шибко. Мы видим поза парашют, заметен бой, Нам дробью барабаны по обшивке. Но главное, что парень не наш живой.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 Нам ярко светит солнышко в зените. Ты, пан, браток, который не пропал. А в это время из фараря мальчик По телефону папу набирал. Гаевому показывал вверх пальчик И звезды снять с обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью феррари уходили. И где-то у нуля высотомер. Мы нашего парнишку уносили. А он ревел на взрыв, Хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали. А говорят, летают смельчаки. Мы пальцы ему долго разжимали. Он в них сжимал гранат. Без чеки. Спасибо. Ты это прошлый раз рассказывал, и сейчас, наверное, в каком-то виде повторюсь. Интересно, вот песни пишешь, потом выясняются какие-то подробности, начинают звонить или писать люди, которые в каком-то виде участвовали в подобных событиях. Я помню, когда на одном из концертов я ее спел где-то в феврале, ее связали эту песню с Романом Филиповым, который, как известно, вот в Сирии погиб, подорвал себя гранатой. Я писал, по словам, ну, по тому рассказу, который я услышал в свое время, там гранаты не было, была ситуация именно с горячим. А потом уже, вот мне написали, что действительно там 25 апреля аж далекого 1984 -го года был сбит суд не Су 25 не Су-25, Су-17 М3, который пилотировал Сергей Александрович Соколов, ставший впоследствии Героем России, но уже совершенно за другие вещи. Вот, и его чудом подобрал не 8 экипажа Сергея Ефимова, они уже его взяли без сознания, он лежал на животе, его также вот в кабину забросили. Вертолет поднялся, и техник был такой, Анатолий Маркуша. Он увидел, что летчик что-то сжимает в руке, развернул, а там отскочила ЧК, все, граната была, он успел ее выбросить в открытую дверь. Потом мне другой, мой замечательный друг, Владимир Кутанин, говорит, «Ты эту песню...» Ну, он знал, что я еду на 60-летие, на день рождения Владимира Решадовича Алимова, героя России, говорит, ты Алимовой спой, он да, там прочувствует. Я говорю, такого а Алимова там, ну, другая сторона, он говорит, нормально. Там вот где про у нуля высотомер, он когда всю эту толпу вывозил, он там порубил сосны и, и деревья, когда чудом уходил. Ну да, я помню, тогда спел, и, конечно, Решадович так действительно расчувствовался. А, ну, как говорят, Всегда в люб... Жизнь, не то, что говорят, я всегда говорю, что жизнь, она гораздо круче любого романа и любого кинофильма, потому что происходит... происходят такие вещи, которые сценаристы, ну не то, что иной раз, они не выдумают. Там гремят бои без нас, Но за нами нет вины Мы к земле, прихованы туманом, Воздушные рабочие. Далеко, далеко, за туманами наш дом, А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно все, мы рано повзрослели, Воздушные, рабочие, Мы не все вернемся и Интересное слово сочетание с чужедальной стороны. А, а сегодня, ведь сегодня им тоже приходится ждать именно оттуда, из такой чужедальной стороны, где не все спокойно. Буквально вот вчера там такие неприятные события случились.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 В этом небе нет этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Днем и ночью бомбы и ракеты в цели, целе. по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой от напряжения.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 в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200 духи всего крест. Прицельный магний, тонкий крестик, миг на них поставит жиры крест. Мы делаем здесь то, чему учились, все годы на занятиях и ученях, буржуи возмущались, но случилось, мы в деле Прямому назначению нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать, пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты в цели словно гости по-самому прямому. Скажут просто very good. Летать по много им нельзя У них нормированный труд Им бедным не сладко Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубей Пора раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам нас по воле форта, смерти холодок Года спустя полетные карты, выцвевший листок, напомнит нам до да более ярко ближний, но далекий, столь в восток. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях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 Значению по самому прямому значению. У меня теперь с этой песней. Спасибо. Связана еще одна история. Совершенно ну, недавняя это было 5 мая. В городе Ростове проходили очень такие серьезные мероприятия, посвященные столетию Южного военного округа. Мы летали туда с ансамблем Александрова вот этим обновленным или полностью новым там были ансамбль песни Пляски Черноморского флота ну так, такое скажем так большое представительство где я имел какое-то скромное значение и четвертого был один концерт а гала. концерт состоялся на театральной площади города Ростова на даную это главная площадь там присутствовали все главы регионов на территории которых располагается округ, то есть губернаторы Ростова-Голуби, Крым, Аксенов, Рамзан Ахматович Кадыров, Жилкин на ну, юнуспектив Куров, ну перечислять не буду, естественно очень много военных и этот концерт открывал я вот с этой песней там очень мой я его ну, действительно искренне называю другом, и он меня тоже, хотя он гораздо старше меня, командующий 4-й воздушной армией генерал-лейтенант э, Виктор Михайлович Севастьянов. Человек просто с уникальными мозгами, мало того, что это летчик с большой бопой, он очень креативный человек. И пока мы там вот, два дня общались, он говорит, я придумал. Значит, и выглядело это очень интересно. Там у меня было одно сожаление, что перед этим был воздушный парад над Доном, и не, ну, очень мало людей успело прийти на эту площадь, там пару тысяч человек было, ну понятно, вот эти все официальные лица, они были, а затея была командующего такая очень, ну я считаю это сложно. вот я говорил, что завтра полетят на Красную площадь, вот эти штурманские расчеты, когда летчики друг за дружкой должны выйти по нулям там, и так далее, у нас это выглядело вот примерно так. Значит, сидит эта группа людей, которые заведуют звуком, видео и так далее. Мы объясняем, значит, человеку, который сидит на видео. Значит, ты запускаешь вот этот видеоролик. На девятой секунде ты выбираешь звук. Значит, ну, потом дальше мы идем к звукоинженеру. Значит, он тебе будет транслировать этот видеоролик. Ты на седьмой секунде прибираешь звук. А, ставить на 9 звук, а на 7 секунде а, включаешь минус они. Да, я не буду скрывать. Я, ну, я пел голосом, но играл минус. потому что аранжировка серьезная. И дальше а, руководителю полетов на выносе а, говорили: Значит, а ты. Ну, это был начальник, МТУ, вы, начальник авиации 4-й воздушной армии, но армии ВСПО. На седьмой секунде, когда услышишь, что пошел аудиотрек, включаешь секундомер и даешь команду, отч отчет четырем самолетам, которые в это время находились в зоне ожидания. Это пара Су-25, пара Су-27. Пара Су-25 должна выйти на 3.30 и распуститься над сценой. И на 3.40 Су-27 распуститься и сделать распуск вверх. Честно говоря, я сомневался. Это вот как раз время проигрыша было. У нас все получилось. Это было потрясающе. Ладно, как я называю эту следующую песню, это один из моих любимых военных блюзов. темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, то сколо звезды мерцают. В темную ночь ты любимая знаю, не спишь, его детская. Кроватки тайком ты слезу утираешь, Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу. I'm a Страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Лица. Не нашли для мира повода, не смогли договориться, значит, я последний доллар, я теперь последний тот И со мною наравне эти двое. Наши судьбы на весах Где-то в небесах Нам троим адреналина добавляет неизвестность Не жалея керосина Я облизываю местность это рядом неприятель Мне сейчас не до капризов Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключим тех, кто снизу. Но после огнем и громом Обрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность.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 Натону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где там небеса? Живый оба не убиты Хоть по мне глупили точно и рядом читерита Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое как на меня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 Если ты в огне, надо верить в чудеса. Чтобы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь. Перевисит на весах. где там в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где Спасибо. Я, когда эту песню пою в этом зале, почему-то... Владимир Семенович, вы меня простите, но вот он там, он, вот он на таких самолетах летал, заслуженный военный летчик красивый Вадим Семенович Чединовский. Спасибо, что приходите. Ну, нередко говорят, что это вот предыдущая песня, она про, про войну три восьмерки, которая вот состоялась когда-то там между Грузией и Южной Осетией, при большом участии Российской Федерации. Но дело даже не в этом. Просто, ну вот, время идет и как-то удивляет, что в 21 веке мир по-прежнему наступает на одни на и те же грабли. Мы продолжаем воевать. планета Мы верим наивно, что так будет вечно И, глядя в экран, наблюдаем беспечно Как где-то воюют, ведь это лишь где-то Нам громко на надо как шум погремушки Гремит далеко, нет причин для тревоги Война незаметна уже на пороге все громче и громче беседуют пушки. Мы словно в каком-то разрушенном тире столетия Держим друг друга на мушке. И хоть все живем в этой общей квартире, Молчи, вместо нас говорят только пушки. Умные лица А надо всего лишь Чуть-чуть улыбнуться Из фронта домой Все солдаты вернутся Однажды на свете Такое случится И может тогда До души нам кукушки Побольше оставшихся лет кукуют Забудут окопы Как их атакуют Нам больше не вспомнится как гремят пушки, как хочется, чтоб только бы салюта И в ночь новогоднюю грохот колпушек Однажды напомнили в мире кому-то, что мы говорили лишь с помощью Вначале все пушки. обратились на ряд кремушки. Я вот потом написал, а потом думаю, а вот, ну да, конечно, здорово, что это все случилось, но тогда же военных не будет. И вот иногда думаю, а хотел бы я, я такой до мозга костей, наверное, замилитаризированный человек, но, как поется в песенке этого Анисимова, где-то в прошлом пушки танки можно жить и на гражданке. Лётчикам там хватает профильной работы. Вот я помню, когда-то однажды летел в авиакомпании, ну, на борту авиакомпании Transaer, которая когда-то была. И перед взлетом ну, летчик приветствует КВС пассажиров и говорит там, ну я не помню сейчас фамилию, но он назвал свою фамилию, свою фамилию и я такой думаю, елки-палки, да, вот ну, может, это тот, кого я знаю, там, ну, с одного там полка. И когда бортпроводница проходила мимо, я спрашиваю, девушка, можно у вас? Она да, да. Я говорю, а у вас э, командир не военный в прошлом? Она меня посмотрела и говорит, да вы знаете, у нас больше половины военных, поэтому как-то мне сложно сказать. А... Это следующая песня, она новая.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 проводницам пристает. Мой командир откроет книжку И чертыхнется, что устал. Мне скажет, вы, Михалыч, слишком. Забудьте к черту ваш устав, Ведь вы теперь гражданский летчик. Мол, лицы сколько в глазах, да, был истребитель, стал извозчик, а зато как прежде в небесах, Покура лесять бы над точкой. Железо спиной сидит народ. И нож куда это сделать бочку? Вы вот здесь все наоборот, не перехват, а перевозка Не на Кавказ, а в Таиланд, И на погонах три полоски Был бы полковник, стал сержант, Не держать все нам встречи. Знать потрясет кораблик наш, и пассажиров как овечек пасет кабинный экипаж, как обмануть метеосводку, поесть попить как вариант, нам кофейку налил красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропотно летали, Дают нам пряник и гнот, Как там у Маркса в капитале, Эксплуатируют наш труд, Усталость лишь в сухом остатке, Порой совчинку овчинку небоском, Зато нередко на посадке, Аплодирует салон Копченые с югов, Три роты личного состава. Из дьюти-фри напитки пьют, Ведут себя не по уставу. Гвард-проводницам пристают. Спасибо. А, ну, честно для меня, я считаю, что тут есть, конечно, некоторые несовпадения в этой песенке, а, потому что а, «Устав» и «Авиация» — вещи такие совместимые. Но ну, очень уж хотелось, так вот, а, добавить контраста, что ли. А, следующая песня... А, значит, значит, вот я о хотел рассказать. Значит, ну, классическая ситуация, Ворона из басни Крылова сидит на, на веточке с сыром э, санкционным, ну или неважно каким сыром. Э, значит, ну, ждет, когда Лиса пробежит по сценарию. Лиса в это время незаметно подбирается к вороне, значит, ну, у нее там специально альпинистские когти, она забирается на дерево, под, подкрадывается незаметно к вороне сзади и по затылку и бесбольно бит. Это хрясть, ну, естественно, сыр улетел. С ним была плутовка такова, ворона сидит такая, «Ни хрена себе, басню сократили!» <с Go> Это я к чему? Просто у меня эпиграф к следующей песенке. Очень известное стихотворение из нашей школьной программы. Нашей я имею в виду, вот, ну, я уже теперь могу сказать, нашего поколения. Не знаю, сейчас есть ли это стихотворение в нынешней школьной программе. Написал его Владимир Владимирович... Ну... Не этот, Владимир Владимирович Маяковский. Я его до безобразия сократил, но оно мне было нужно, как в подводке к этой следующей песне, она тоже новая. «У меня растут года». Так, нет, подождите. Чувствую, вот С той школьной программы есть люди, которые уже сразу говорят, действительно. «У меня растут года, будет и семнадцать». С кем работать мне тогда, чем мне заниматься? Книжку, переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши выбирай на вкус. Помню, мы в школе учили стишок. Классик по.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 что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, Колю, взлетаешь, взлетай аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, что ты всегда возвращался обратно. Прямо в металл, Мне молотились снаряды и пули. И в этот миг мне казалось предел. миг, когда тетка с косою цеплялась, К бабушке срочно вернуться хотел, Чтобы мне с порога она... Бабушка где деду давно улетела, Только, мне кажется, каждый полет. Смотрят они, чтоб меня не задела. Дед словно рядом команду дает. Бей их внучок, такой я прикрою. Воевал я теперь твой черед, помни, что с бабкой мы рядом с тобою, бабушка с детом, вертят мне внучок, холюжный двух. Чего? Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, была в летом, Но возвращался